привет вас ген привет сергей представься пожалуйста для наших зрителей из какого ты города э -э я из города кисловодск ставропольский край россия угу. да ты в прошлом свидетели Говы. и первый вопрос хотел тебе задать почему ты решился на интервью что тебя посподвигло Какая цель вообще? Если ты уже вышел, грубо говоря, давно и вроде бы и неинтересно было, а потом решил все-таки рассказать. А, да, такая ситуация, что я не исключен из собрания. Угу. Я не совершал грехов, я не распространял так называемые отступнические идеи, мысли. Вот. И вся эта ситуация моя, что я отошел от собрания, длится год. И буквально неделю назад, как бы она закончилась, можно сказать. Вот. Я посмотрел э, интервью на вашем канале Соло Скриптура. Э, мне лично нравилось, что люди искренне рассказывают, как, бы, как, как они выходили из организации и что им помогало в это время. И недавно вот в чате на телеграм-канале тоже беседовали на эту тему и меня побуждали тоже рассказать. Я подумал, что я смогу, может быть, показать э, тем, кто еще в организации, как из нее выйти максимально безболезненно, может быть, uh -huh. или без последствий. Да. Вот если с этой точки зрения, вот, я посчитал, что мое интервью может кому-то... Да, и поделишься как раз опытом, да, вот интересным своим да Конечно. и это очень хорошо что ты еще не исключен потому что есть определенная свобода действий тем людям которые будут смотреть являясь свидетелями Да, им же запрещают но сейчас вам разрешено абсолютно по вашим же правилам да да я свидетели иговы причем я отказался от назначений своих я служил старейшиной много лет полгода назад сам отказался, и если кто-то из «Свидетелей Иеговы» меня слушает в Армении, в Дагестане, в Ставропольском крае, меня могут узнать. Поэтому всем привет и, пожалуйста, дослушайте до конца. А много лет можешь уточнить, это сколько? Десять лет я служил старейшиной и всего был в организации 16 лет. Ну, ну, так, последний год, как бы последний год, я был э, в размышлениях, в поисках, как бы в разборках, угу. грубо говоря. Ну, ну и а ты, так 15... да. Я понял. То есть 15 лет ты был очень убежденным свидетелем Евгова. А скажи, вот у тебя первое сомнение, когда появились эти? Вот год назад, не два получается года назад. Если год ты э, уже сложил преимущество, я так понял, да, или полгода? Полгода, да. Полгода, да. да? Ну вот начни ну, тогда с чего вот у тебя вот сомнения появились? Я, я не знаю удивлю может или нет, но говорю искренне вот сто процентов искренне рассказываю. Первые сомнения у меня появились, когда я посетил первый раз собрание свидетелей Иеговы. Это было 2013 год. Я посещал, но я сам попросил, чтобы со мной изучали Библию. Был в эмоционально сложном Третий, положении. наверное, 2003 год, не 2013. А, извини, да. А, ну, я по, посчитал по математике, да-да-да, 2003. Третий год. Да, я попросил, чтобы со мной изучали Библию, сказал, что хочу стать свидетелем Иеговы, меня пригласили на встречу собрания. И это была школа теократии. Я сразу же засомневался, что это истинная организация Бога. Почему? Почему? До этого я, я учился на живописцах, художник-скульптор. И там у нас был предмет ⁇ Психология человека uh ⁇ -huh. Ну, как художник, я как портретист должен знать психологию человека, чтобы правильно передать э, все, что я вижу. Интересно. На холст. Hmm. И там изучали мы э, во время, время психологии методы Павлова. Профессор есть такой. Ну, был. Вот. он очень многое сделал в области психологии он лечил с помощью психологии болезни легких и туберкулезные заболевания в общем uh -huh. и, и он ставил опыты нас побуждали также ставить опыты то есть нам преподаватель говорит вот э, ты со студентами едешь в автобусе выбираешь себе одного студента и стараешься влиять на его жизнь. Uh -huh. есть специальные трюки с помощью которых можно влиять на жизнь человека. То есть человек думает, что он сам принимает решение, но это ты ему продиктовал, он об этом не в курсе. Вот. У меня тоже был такой, грубо сказать, но был подопытный, два года я с ним общался и влиял на него. Чисто эксперимент. И вот я прихожу на собрание, и школа теократии, и я вижу, я открываю книгу «Учимся в школе», рядом сидел человек, я листаю Потом эту книгу мне дал тот, кто со мной изучал, я подробно рассмотрел. Каждый урок – это один из приемов Павлова. Uh -huh. Кажд... И это мне сразу бросилось в глаза, потому что я вот сейчас это изучаю, я учился на третьем курсе. И, и я вижу это. Второе, вторая встреча собрания – было изучение сторожевой башни. И там, так как было несколько дней промежутка, я сам себя оправдал, ну, люди, если они даже управляют психологией там, интересующихся, но это же во благо, как-то я успокоил себя, но во время изучения сторожевой башни я вижу те же трюки в статье, и теперь уже верный раб управляет своими соверующими, то есть овцами, но а это для чего? Если в первом случае это человека вывести из мира и привести к Богу, что как-то можно оправдать. Ну, а зачем управлять мышлением своих же? И вот тут я понял, что что-то не то. Но так как я с детства был знаком со свидетелями, так удаленно, я понимал, что других истинных религий нет. И на фоне остальных это выглядит более лучше, более выгодно, более чище. Понятно. Вот. То есть И тебя, я... получается, как будто привели в магазин, где продаются просроченные товары <смех> и ты из всей просрочки выбрал как минимальную просрочку да там два три дня или срок подходит ну ты вынужден был выбрать из того что имеем я так понимаю да да, не было. да. потому что я был знаком с остальными церквями mm -hmm. выбора не было и я я поставил цель то есть грубо я сам себе сказал я в бога верю но здесь я доберусь до верхушки и если я увижу, что там что-то неладное, нечистое, я тут же бросаю это дело. Mm -hmm. То есть я поставил цель добраться до верхушки. Искренне служа, то есть от души. Я очень много делал в организации, все это делал, как сказать, бескорыстно, веря в Бога, стараясь угодить ему. И, и вот так вот я пришел к тому что верхушка гнилая uh -huh. вот интересный момент ты сказал ты увидел методы манипуляции то есть в принципе некоторых людей это и останавливает что они видят что нечистые приемы ну, невозможно использовать в чистой организации но ты все-таки решил пойти дальше а вот когда ты увидел уже такую прямую ложь раба были вот моменты что ты вот конкретно уже начал понимать все да знаешь что я Mm. Как сказать, постепенно, постепенно я раскрывал для себя ложь раба с помощью их же публикаций, mm. то есть я не смотрел по сторонам, не изучал ничего лишнего, не читал, но я глубоко изучал Библию и публикации, то есть я рылся прям до глубины, Поверхностно меня не удовлетворяла, потому что есть свидетели, которые говорят, ну там, Иисус отдал жертву Бога Иегова, новый мир, мне достаточно. Но мне этого не было достаточно. И когда верный раб что-то говорил, какое-то пророческое или, не знаю, учение какое-то, да, мне, мне хотелось докопаться и понять до конца, почему это так и на каком основании. Но естественно, это уже ни для угу. кого не секрет, и слушателей твоих, да, что если копаться, то ты докопаешься до того, что это все тупик. И, и я стал очень, как сказать, ясно видеть, что верный раб не учит истины. В какой-то ага. момент вначале меня останавливало, что э, нужно смиренно молчать, э, ну, как бы молиться Егове, придет время, это все откроется, или верному рабу откроется. Вот. Но я молчал пока. Ждал. Да, вот интересно, а какие вещи ты э, можешь вспомнить? Какие-то моменты, что тебе ярко вот тронула ложь раба. Да, я. ну До того, как вышла книга свете Львов Возвращатели царства, а толстая это Там у кого-то зеленая, у кого-то синяя коричневая э, она очень мне помогла понять, что верный раб это ложь. Угу. Но до, до ее выхода еще. Были учения, связанные с помазанниками, помазание Святым Духом, сам процесс, что никак недоказуемо. То есть человек сам себе решил, я помазанник, все, он так чувствует. Ну, mm -hmm. может быть, больной умственно, да? В тех же сторожевых башнях объяснялось, что почему растет число помазанников, да? Был вопрос читателей, что многие... Бывшие религии верили в э, рай на небе, uh -huh. и поэтому у них остались эти эмоции, и, возможно, поэтому они решают. Потом объясняется, у других, может, умерли родственники, и на подсознательном уровне они думают, что они с ними встретятся на небе, и поэтому принимают от символа. Там uh -huh. У третьих, у третьих, возможно, какая-то болезнь, шизофрения или контуженный, ну что-то наподобие. Вот такой был вопрос читателю в Башни. башне, это 2000 четвертый или третий. Я, кстати, помню вот этот момент не полностью. Да. Вот ты сейчас напомнил мне. Угу. Да, вот так они объясняли. И я подумал, ну а где как бы где факты или доказательства или уверенность, что те, кто в руководящем совете сидят, то он не шизофреник или не контуженный или что он не был в другой религии или что у него не умер родственник и он не. Ну все вот эти моменты применить на их же кто докажет, что он искренне помазан. Никак это не докажет. Uh -huh. вот. Это учение, то есть помазание, связанное с вечерей, обряды. Само вечере то, что э, Иисус не, ну как сказать, Иисус не заповедовал, что кто-то должен принимать от символов, а кто-то должен передавать от, из рук в руки. И вообще вот этот процесс вечери, вся, весь этот ритуал, у меня какие-то сомнения вызвало, какой то неприязнь, знаешь, как будто это что-то, не знаю, даже не библейское. Вот такие ощущения были всегда. И, и еще был момент, а, поклонение, э, поколение, извиняюсь. 1914 год, поколение. Э, именно когда я вот пришел в организацию уже так серьезно, крестился, а через год или полтора пришло новое объяснение. Вот И меня как будто, знаешь, из холодной водой просто облили я такой, в смысле, новое, <смех> как так ну я думал я пришел в Божью организацию да, в Божий Святой Дух то есть для меня было так раб написал это стопроцентно но когда пришло новое понимание ну я был шокирован тогда правда я не делился вот так ни с кем своими эмоциями, знаешь, я сам себе это переживал сам себе боролся, доказывал, вот. А потом пошла книга вот, «Возвещатели царства». Я, прочитав ее, понял, что, да, верный раб самозванец, потому что, да, очень много раз менялись учения, очень много раз, очень круто они менялись. Потом я понял, что Рассел — это масон. Без интернета, без YouTube, без ничего, что это масон. Я понял, что Рутерфорд больной на голову был в Алкаш, да. Да, алкаш боль, больной на голову Алкаш. Да. Алкаш, больной на голову построил дом для, я не знаю, для Моисея, для Авраама. Это насколько нужно быть вообще человеком марсианином, чтобы такое сделать, даже в любом веке, даже uh -huh. в их времена. Вот. Потом сам в нем жил в этом доме. То есть они это все как бы постарались скрыть, как-то преукрасить, там не знаю, сделать историю, но то, что они там написали, если это глубоко изучить, этого достаточно, чтобы понять, что это самозванцы просто. Потом, 1935 год, великое множество. То есть вот, вот этот вопрос. Люди живут на небе и нижний класс живет на земле. Как он, это решение было принято? Там говорится, на Конгрессе вышел, не помню кто тогда уже был, Рутерфорд, Рутерфорд. или Нейтон. Но... Не, не, Рутерфорд. Не-не, да, у меня ударения слова могут быть чуть неправильными, я не русский, поэтому извините. Я, я тоже. <п <п вот, Рутерфорд выходит и говорит, кто хочет жить на земле, встаньте. Люди встают, и он говорит, вот великое множество, а все остальные помазанники. Ну, это что вообще, цирк, просто цирк. И бурные аплодисменты, все приняли эту истину, вообще легендарно. Да, это просто ну, цирк, я бы сказал. Как человек просто встал с места, потому что он хочет жить на земле? А да там тысяча, миллион нюансов есть, почему человек может хотеть жить на земле. И человек, даже если он избранный, желая жить на земле, он может пожертвовать этим и пойти на небо царствовать. К примеру, говорю, да? Да, да, да. Желание, желание, оно ничего не решает. Есть назначение. Избранный человек, да? Говорят, что Бог избирает. Если его Иегова избрал... Там, Авраам, я не думаю, что прям у него было желание убить своего сына. Или там у Иисуса прям было желание, он горел там, страдать, истекать кровью, чтобы его били там. Я не думаю, что он прям желал, чтобы в него плевали. Но желание уходит на второй план, если от тебя этого требует Бог. А он говорит, кто желает на земле жить? Люди встали. Все, вы великое множество. Нормально вообще определил. И так дальше и определялось. Да? У них по сути так. Кто желает жить на земле, он не принимает от силу, потому что он не помазан. А в первом веке все были помазанниками. Причем желал он или не желал, это было не важно тогда. Стало важно только с 1935 года. Ну. Оригинально. Как на конгресс едем и спрашивают: ты хочешь жить в гостинице или чтоб братья тебя разместили? Да, ты выбираешь. Но это не гостиница, чтобы ты выбирал. Ты помазан, все ты помазанный. Если ты христианин, ты должен быть помазанным. Других вариантов нет. Uh -huh. Если ты не помазанник, значит, ты не христианин. Все. Uh -huh. Все просто. Библию просто читаешь, все просто, ничего придумывать не нужно. Вот эти были основные моменты, с которыми я был не согласен. Постепенно, постепенно. Потом есть книга «Самый великий человек, который когда-либо жил на земле». Недавно ее обложку обновили uh -huh. про Ист Христа. Я эту книгу прочитал разов пять или шесть. Потому что меня очень интересовала жизнь Иисуса и именно как там это все рассказывается. И еще Представили... за твое время книга изучения по-моему не по ней была, да? Самый великий человек. вроде? Нету. Нет. А, то слово Бога было. Я немножко спутал. Угу. Да. Вот. Я эту книгу прочитал пять или шесть раз, точно не скажу, но от и до. Она мне нравилась. И я что заметил? Когда я читаю из Библии про Иисуса, там он другой. Когда я читаю эту книгу, он совсем другой. То есть это разные личности, две разные личности. И я понял, что верный раб преподносит Иисуса таким э, милым, добрым, мягким, пушистым таким, знаешь, есть такие фильмы, его такого хиленького там изображают. Mm -hmm. вот mm -hmm. Немощный. Да, немощный такой, бедный, так жалко его, он пришел, пострадал. Он такой добрый. А в, читаешь в Библии, он сделал плеть, перевернул столы, на, там выгнал их. Ну как он выгнал их? Он сделал плет, и сказал, извините, пожалуйста, можно выйти? Все медленно на выход, потихонечку, не столпотворение, чтобы не было на выходе. Или там говорит, что когда он Петру сказал, отойди от меня, сатана, да? Ну как эту фразу можно сказать, там пожалуйста, отодвинься или как, я не знаю. Я бы сказал да, отойди от меня, Сатана. Ну Посол как, если прочь ты... отсюда, да? да? Ну да, то есть у него была жесткость, резкость. Он мог быть грубым, он мог ну, быть да. справедливым. Все, он что мог... свойственно человеку, правильно? <laughs> человек да? на самом-то деле. Да и человеку, и Бог такой же. Угу. А, Подобие Бога, говорится в Библии, да? Угу. Бог такой же, но их преподносят как-то в литературе мягко так, знаешь, углы сглаживают, чтобы новые пришедшие люди, они не шарахались от того, что они узнали о Боге или об Истусе. Или вот недавно тоже, года полтора-два назад, в башни башне было, я рассмеялся прямо во время встречи, просто не сдержался. Я старейшиной тогда еще был. Интересно, да. Да, и... И знаешь, в статье написано, как Иисус женщине сказал, что я пришел к сынам Израиля, да, не к собачкам. Да. Она говорит, но собачки же тоже кушают там со стола хозяев, угу. вот. И там говорится, возможно, Иисус улыбался, когда сказал ей собачке. Возможно. Да, ну, во-первых, если это возможно, зачем об этом вообще писать в статье? А во-вторых, как можно человеку сказать, ты собака, улыбаясь при этом? Ну да. Это Я надо не... быть шизофреником или этим, как его психопатом. Вот психопат может это сделать, но, смеясь и издеваться над человеком, да. Да, нормально -то. Ну, ко мне попрошайка подходит, например. Я знаю, ну, видно Алкаш, несет да. от него, написано или что. И я ему как скажу, отойди от меня, он не отходит. Я говорю, да, отойди, я сказал. Он меня трогает там, машину мою лапает. Я ему как скажу, собачка, собачка, пара... иди пожалуйста отсюда. Я тебе не дам крошить. Да, если он к ней относится как к собаке, то он бы вряд ли улыбался в этот момент, когда он сказал там, отойди, собачка, Ну то есть вот даже в этом моменте видно, что как они смягчают? Они даже осмеливаются сказать "Возможно" и дальше придумывать уже свое, да, только ради того, чтобы люди не шарахнулись от этого, что ох, ничего себе, Иисус сказал "Собака, отойди", да, то есть остальные народы для него были на уровне животных просто. Да, так и было, он пришел к Израилю, потому что это был народ Бога. По Библии так и было. Угу. Вот. Вот такие моменты. А ты знаешь, вот они... зачем они делают, как мне кажется, чтобы вот это э увековечить что это слово Бог, они не могут понять своим мозгом что некоторые вещи могли быть из коверкано донесены а им же нужно то что надо конкретно каждой букве верить и вот это буквоедство да. их побуждает вот ну суть коверкать получается да они боятся сомнений да то есть вот почему я для себя определил почему верный раб не советует обучаться высшему образованию Потому что любой институт, университет, высшее образование обучает человека критическому образу мыслей. То есть человек анализирует, ставит под сомнение и ищет доказательства, прежде чем принять это. <связь> Понимаешь? Это любой <связь> преподаватель ему учит. И, а верный раб этого боится, потому что если так относиться к Библии, если поставить под сомнение и попытаться самому себе доказать, ты только докажешь, что это исковерканный сборник каких-то древних и современных записей, которые переделывали, переписывали угу, кому-то. Да. То есть ты поймешь, что это не стопроцентное руководство Бога. Да. Если ты начнешь именно изучать. Да, а, а в том-то и суть. Да, это не получается, что делают. А если ты начнешь сомневаться в слове Бога, так называемом в букве, то ты придешь потом сомневаться в рабе. И пошло, и поехало. То есть поэтому нужно убеждать на самом, с первого класса, так сказать, да, приучить людей верить всему. Да, да, да. Я вот общался с братьями, сестрами, у которых уже было высшее образование до истины. Вот, знаешь, когда начинаешь с ними обсуждать вот такие библейские истины глубокие, они все соглашались со мной. То есть они соглашались, что да, верный рабкам, не очень-то, как бы, тут верно, Рабка, Не очень верный. Не очень верный, да, да. Единственное, их удерживает то, что им вбивают в голову, что надо в себе это подавить, надо смиренно просить Иегову о смирении, там, о покорности, и, и всегда приводят стих, где, то есть ты даже не понимая, должен пока, ну, покорность проявить. Все, вот, вот это убивает у них. Uh -huh. вот. А люди у, без высшего образования, я не говорю, что люди глупые или там недалекие, нет, умные, э, молодцы, хорошие люди. Но у них нет, не у всех есть вот этот э, критический образ мысли, если я правильно говорю по-русски. Mm -hmm, да. То есть, когда ты ставишь внимание, анализируешь и сам себе доказываешь, и только после этого принимаешь. Mm -hmm. А люди, они без высшего образования, они принимают на слух. То есть, ну, им сказали, они поверили. Вот. Процентов 80 свидетелей ГОВА, с которыми я общался, не изучают Библию, не читают публикации. И, и вот ты общаешься, вот я как старейшина... Общаюсь с группой, да, и я хочу поддержать их э, дух, их, ну, смелость им придать. Я им рассказываю про учения какие-то. Они не знают. Я говорю, вот было учение, стало таким сейчас. Они смотрят так, в смысле было. Я их сначала рассказываю неправильное учение, как было, а потом еще объясняю, как оно сейчас. И после этого уже там как-то укрепляю их. Потому что я вижу, что, то есть они даже не в курсе, как было раньше, и не очень-то понимают, как сейчас. Просто такая, знаешь, я не знаю, что это для них. Но... Это, амеб, а, ну, это амебы так себя ведут. Амеба вообще, что ну, она наша такая вся. То есть ей, ей двигаться очень сложно. Её куда несет нормально. Они попали в струю вот люди, люди хорошие. Вот я, например, против Светлийегова не имею ничего плохого. Как личности, да? Угу. Я очень многих там люблю. Вот, вот готова обнять, расцеловать, просто настолько они мне близкие Они мне близки. Я переживаю за них. Но как вот духовным личностям претензия в том, что они даже публикации раба не изучают. Почему это всегда потребность, почему это всегда подчеркивается. Вот, вот кто, если кто, свидетели Иегова это видит, братья и сестры, дорогие. Если вы будете глубоко изучать публикации верного раба и Библию, вы сами поймете, что это не истинная организация Бога. Вот лично для вас прошу, пожалуйста, изучайте глубоко, не да, смотрите... Следовать, следовать совету раба, ну в этом хотя бы отношении, да? да? Да, я побуждаю, не нужно читать отступников, смотреть видеоролики или там какие-то источники находить в интернете, просто отключите интернет, читайте публикации, размышляйте, изучайте Библию, и вы сами придете к тому, что вы отступник, угу. ну в кавычках. Не, я понял. А скажи еще, вот что тебя именно привело к тому, что ты уже отказался именно от ну, старейшинства. Вот у тебя же, наверное, что-то такое уже накапливается. Ну, понятно, ты сейчас рассказываешь о многих моментах, а вот именно то, что сподвигло тебя отказаться уже, как это произошло? Я вообще хочу для начала сказать: я никогда не читал отступнической литературы. Ну, вот отступнической, это я в кавычках говорю так раньше считал ну, да. я не смотрел отступнических видеороликов я э, отступнических речей не слушал э, не общался с отступниками вообще хотя я считал что у меня вера крепкая и никакой отступник не может ее поломать если она истинная угу. но я не общался и и что мне именно помогло я тебе тоже скажу верный раб то есть, изучая публикации э, и Библию с помощью их публикации, я понимал вот все вот эти вещи, о которых я до этого рассказал, и когда начался в России запрет, это 2015 год, это было для меня последней точкой, ну или последней каплей, грубо говоря, потому что до верхушки я докопался, я э, был в комитете старейшин в Армении, в Дагестане, здесь в Кисловодске, в армянском районе, в русском районе, я, я был среди кухни Конгресса, среди кухни районных набирателей, областных, когда еще они были. Uh -huh. Виф, с Вифильцами общался, общался с членом комитета филиала. То есть я знал, какой, какая гниль вообще между ними происходит. Что они, то есть никакого Святого Духа там нет. Я знаю, как эти назначения делаются. Лично назначал, смещал. То есть вот это все я понял. То есть верхушка гнилая на уровне вот э, человеческой но помазанник проявил себя именно когда были запреты в россии если кому-то будет интересно я могу подробно рассказать о своем служении где что я замечал как видел что происходило сейчас просто это долго рассказывать угу. я не... если нужно будет потом отдельно могу рассказать хорошо напишет в комментарии если это интересные эти моменты да а вот э, значит запрещают в россии в 2015 году литературу Uh -huh. Там, чего учит Библия? Я, вот для меня это было просто как молния в голову, знаешь. Верный раб что делает? Ему запрещают литературу. И мы среди старейшин пошутили так. А что, пусть обложку поменяют и опять, ну, как бы, uh -huh. завозят. Ну, мы между собой так пошутили, посмеялись, и все. Но это чисто шутка была. Uh -huh. Что сделал верный раб? Разделил книгу на 4 брошюры и отправляет ее в Россию. Я был в шоке, то есть наша шутка получилась, это так они сделали. Они, но если тебе власти говорят, ну эту книгу не завози, ну не Библию же запретили, ни Слово Бога же запретили, что uh -huh. неужели так было отказаться от одной публикации и сказать хорошо, извините, больше не будем, да? И пусть бы в Россию эту книгу не завозили, все остальное там можно было? Можно было проповедовать, все было свободно. Они упорно, они сделали четыре брошюры, завезли. Эти власти поняли, брошюры запретили. Они сделали планы. Это то же самое, только библейские стихи и подзаголовки из этой книги. То есть они настырно на эту книгу пихают, пихают, пихают. Почему? Потому что там мощная психологическая обработка для новых. Все, они не могут от нее отказаться. Mm -hmm. Это продуманная программа. И они ее пробивают, пробивают, пробивают. Естественно, разозлили. Ну, если я скажу кому-то в мою машину, не заноси этот мусор, а человек будет заносить. Я в не... багажник будет кидать тебе, через заднее сиденье, да? Как да. угодно, да. Естественно, моя реакция, я выгоню его как минимум, да? Угу. То же самое произошло в России. Их стали запрещать. Потому что... А потому что, когда книгу запретили, знаешь, в армянское собрание приезжает районный надзиратель. Я не помню, там их было два. Ватьян Гованес был и Карен Гованесян. Uh -huh. Кто-то из них был, я не помню, кто именно. Я, я. Если можно, я буду имена называть, я просто скажу потом, uh -huh. зачем. Yeah. Вот. Карена Карен Ванесян меня исключал Только с моего собрания Совпадение, другой, да, старейший А, тот другой был Другой, конечно Нет, Ванесян, этот Гару по-моему а. Районный угу. И он говорит Какой запрет? Берите книгу и вперед Сколько у вас есть, распространяйте Я, я, я смотрю на него, что происходит Человек со сцены это говорит Типа, у нас сколько есть, давайте по -быстрому распространим, пока не стали за это сажать. Ну, ты представь пожилой сестре, если районы такое сказал. Все, там уже все отключается, она берет стопку и пошла. И вот такие были призывы со сцены на время встреч... во время встречи для проповеди. Потом э, старейшина, с которым служил я в этом собрании, Олег Попов, он говорит, и... это типа для русской литературы, он русский, в армянском собрании служил. Что? Это говорит для русской литературы, потому что по-армянски же они не понимают, можете спокойно распространять. <laughs> то, есть, то есть полиция, которая арестовала тебя за цвет обложки и рисунок, который mm -hmm. на ней, да? Она не сможет это перевести на Кавказе, mm -hmm. да, на армянский, и, и понять, что ты делаешь. Mm -hmm. В общем, такой дурдом был. И потом с этими письмами, пишите письма президенту, mm -hmm. заставками, Просто заставляли, знаешь, вот в собрание ходишь и если ты не пишешь это письмо, ну ты же должен был написать, передать координатору, старейшине. Если ты не передавал, то на тебя уже могли смотреть ну как-то так, знаешь, а ты не пишешь, типа, ну вынужденно люди писали. Я не писал письмо президенту, потому что, ну я так думаю, вот свидетели Иеговы, вы писали президенту, да, вот. мы, скажу, писали. Но кто из нас голосовал за этого президента? Кто из нас ходил, голосовал, старался, чтобы он стал президентом? Uh -huh. С какой стати мы сейчас у него просим помощи? Кто он нам? Ну, Или да. мы кто? Мы даже не его избиратели. С какой стати он должен нам помогать? Или почему мы должны у него просить? То есть Его вот такой хромой, слабый, немощный, что... Не может решить мелкую проблемку. Да, да, Путин должен решить После этого президента Они стали обращаться В посольство других стран Прям, ну У них даже в те, на телевидении Бродкастинг была это, Был видеоролик Как они на дорогих иномарках Разъезжают по посольствам И чуть ли не бронированный джип У них там И с посольства в посольство Они просят о помощи Обратились в Евросоюз, вон. Но это все к чему? Чтобы те заставили президента России поменять ситуацию, да? Mm -hmm. То есть представь, вот Павел говорит, взываю кесарю, да? Вот его кесарь судит, и Павел говорит, так, ладно, я вижу, что ты не очень меня судишь. Сейчас я обращусь там к арабам или к славянским народам. Там армянская империя была в то время, давайте... Присоединяйтесь, надавим на Кесаря, что он туда меня в наручниках держит. Что за дела вообще? Да, да, обалдевший такой. Да, да такой порзый Павел. Ну это как вообще так? Я районом надержал. Да. Там район... Калин, помнишь, как раз Калин в этот момент с речью выступил и говорил, что мы исследуем э, примеру Павла, Кесарю взываю. Так там ситуация совсем другая была с с павлом у павла был выбор чтобы его иудеи судили или же кесарь и он выбрал просто чтобы судил кесарь то есть в любом случае он не отказался от суда вот и вся никакого тут подобия с россией с запретом нету Они, Их нет. же не было же выбора или вас будет судить президент запрещать или вас будет армян армяне запрещать не да. было выбора при чем здесь этот случай? Я вообще, я когда послушал, думаю, он в своем уме вообще примеры приводить такие. Да, да. Так вообще, этот запрет с президентом не имел никакого отношения, это другие... Да. Да. И другие слухи делали. И этот, в общем, я, я написал районному, когда письмо. Он, он мне, знаешь, ответил тоже: вот пример Павла, то все, я ему ответил: Хорошо, Павел, ну, вы молодцы, я хвалю, например. Обратились в суд, там. Отказали вам, да? Суд высшей инстанции тоже отказали. Ладно, президенту написали. Все, молодцы, закончилось на этом. Я же не говорю ничего не делать, сидеть, вот да, бейте меня по щеке, я вторую подставлю. Но дошли до президента, остановитесь. Зачем идти дальше? Зачем попытаться надавить на эту страну? Например, вот из-за этого вопроса России сделали дополнительные санкции, дополнительные какие-то штрафы, да? То есть, получается, верный раб уничтожает Россию? Ну, так получается, да. Смотри, точно. Ну, верный раб... Да, вопрос, кто на кого работает? Вернее, на кого работает раб, ну, в этом случае? Ясно уже, мировая политика Россия против Америки всегда была. Вот оно и выявилось, кто такой верный раб, чей он агент. Ну, это не бред, вот то, что я сейчас говорю, вот, это так и было. Это так выглядит со стороны. А, плюс к этому еще, первые суды, когда были, вот а, они из них раздули такую рекламную кампанию, вот этот э, иностранец, как его, я не помню, его фамилии. Я вообще никогда не был поклонникам таких видных свидетелей не старался запоминать, угу. как его фамилии. В общем, ну ты знаешь, о ком я. Дачанин, да? Да, дачанин. Я тоже что-то и не могу его запомнить. И не хочу. Мне вообще не интересен. Который от матери своей отказался. А, под... да, а сейчас да. плачутся вот интересные люди да да вот ну вот я таких как бы не старался запоминать никогда мне не нравилось что выделяют кого-то наш свидетели как готовы руки чел... целовать, там, о, этот район и такие у него речи там или него этот старейшина ну я далеко от этого был всегда в общем вот вот эти суды которые показательные там у них юристы защита там чуть ли не за границы приезжали Теперь братья и сестры на местах столкнулись с штрафами, э, с арестами, с обысками, кому-то подбрасывают литературу запрещенную, и им, им нужна помощь. И что пишет филиал? Братья и сестры, вот я для вас это говорю, я был старейшина, я эти письма читал, искренне рассказываю. Филиал написал, дорогие братья и сестры, защищайте себя сами, так как таких дел стало много, мы не успеваем обеспечить юристами. Все. Денис Кристенсен, я вспомнил его зовут А, этого. вот, mm. да, да, Кристенсен То есть Кристенсена, чтобы показать на весь мир, они защищали Всем остальным было вот такое письмо И вот ты представь, люди напуганные сидят в домах Что ой, ой, кое-как навстречу пришли, ноги дрожат И вот они ждут руководства с филиала, что когда их арестуют, что с ними будет, как защищаться И вот я пришел навстречу и зачитываю там бабульки сидят пожилые, там сестры. Дорогие сестры, защищайтесь сами. Все. Ты представь их взгляд. Сергей, я просто поднимаю глаза и я вижу их взгляд. Сказать разочарование, страх, это просто ничего не сказать. Потому что они понимают, что денег у них не будет на хорошего юриста. Филиал юриста не предоставляет, и даже не сказали там с местных потребностей собрания выделите деньги там, себе ори... нанимайте юристов для тех, кого судят. Нет, ты что? Все, защищайте сами. Когда я районному написал, что, ну почему вот так сделали, да? Братья и сестры, жал... ну жалко их. Брат, который был председателем МРО здесь у нас, он убежал, он бросил работу, свой бизнес личный, который сам строил с нуля Дом убежал, просто убежал, скрывался, чтобы его не преследовали Ему подбрасывали домой, и на работе, и везде Зачем он должен так ну, убегать? Почему он не может выйти на суд и сказать Да, я свидетель Иеговы, вот наш юрист, давайте разбираться Он убегал, потому что он понимал, что ему предоставят бесплатного юриста и посадят его все или там оштрафуют. И он был в бегах. Недавно вот вернулся, уже О. несколько лет прошло. Да. А районный мне отвечает, но ну, филиал уже отправил руководство. Они вот такую типу бумаг отправили в PDF файле. Кому надо, почитайте, типа. То есть, как себя вести, как себя защищать. Это mm -hmm. вот э, пожилая сестра, которая там 75-80 лет, она должна сидеть, вот это, читать, изучать. Потому что рядом с ней никого не будет, когда ее подвезут на допрос. И она должна mm -hmm. юридически так быть подкована, ну, то есть так это изучить, чтобы защитить сама себя. Это вообще реально? И потом сказать, что это ее личное решение было проповедовать. Вот это а, вообще удивительно. Да, да, да, да. Это вообще, это для меня тоже был шоком. То есть это все прибавлялось, прибавлялось. И, и в это время как раз у меня Дочка подросла Знаешь, вот эти последние пять лет я, У меня там серьезная ситуация случилась Большой стресс, переживание После чего я для себя лично уже окончательно Решил, что все, верно, раб Самозванец, просто хорошие Люди, будем ходить, как бы Жена, ребенок, пусть общаются, дружат Но и потом пошли Вот эти запреты, и ребенок Мой стал подрастать и говорит Знаешь, один из дней говорит, папа вот вы там со старейшинами обсуждаете разные вопросы, говорит, ты им скажи, я хочу креститься. Mm -hmm. вот, вот это для меня была точка. Все, я, я тогда решил, что нет, я не хочу, чтобы мой ребенок был в этой религии, потому что, если для меня это было уже последние пять лет как ну, чисто общение с хорошими людьми, э, но если мой ребенок в этом вырастет, потом я грубо скажу, эту дурь с него не выбью уже. Mm -hmm. Поэтому я решил э, все, ставить точку. Я рассказал жене о, о всём, обо всем, что я думаю, что я знаю, что я изучал. Я написал старейшину письмо, э, что меня не э, беспокоит в организации. Я сказал им, оставьте меня в покое на какое-то время, я не буду выполнять каких-то обязанностей в собрании. Но не отказался от старейшины назначения, просто сказал, никаких дел мне не поручайте, я хочу разобраться. Mm -hmm. Вот в этом, в этом, в этом, в этом Почему, верно, раб так поступает В связи с запретами, да, вот то, что я рассказал Вот, они промолчали Ничего не сказали После этого вот год я изучал Опять же, без отступнических публикаций, литератур, видеороликов Сам, лично, самостоятельно Я в этом убедился Я объяснил своей жене, она в этом тоже убедилась И после этого, то есть через полгода они мне звонят и говорят, вас Ген, а это, слушай, а если ты не доверяешь верному рабу, говорит, а как там с назначением старейшины? Полгода им нужно до этого додуматься. Как со святым духом, типа. Да, да. Это вот Кисловодский, у нас старейшины, Рубен Мирзаев, Карен Мерзаев, отец сыном, Илья Смирнов и Дима Виноградов. вот Четверо старейшин, полгода думали. И когда только приехал районный, а районный надзиратель Журавский Николай, по-моему, имя его, вот, он приехал, и он им тогда надоумил их. типа, а как он старейшина, если человек полгода назад вам письмо написал, что он верному рабу не доверяет. Uh -huh. Ну, это я уже предполагаю, так, uh -huh. они со мной связываются и говорят, ну, а как ты старейшина, ну, и не... Я говорю, братья, вообще-то вы должны были полгода назад. Сообразить сами, Да, да. Я говорю, вот если бы кто-то из вас такое письмо написал, я бы в комитете Старейшем побудил ну, сместить хотя бы этого человека, а потом уже начать ему помогать. Угу. Они, а, ну ты согласен вообще. Я говорю, естественно, я говорю, Не, я старейший, да. Ты ждал, насколько быстро, беспроводным путем, Святой Дух передается в собрание свыше задержка 6 месяцев. Пинг такой. Пинг точно, да. Те, кто понимает скорости, да. И вот. И проходит еще полгода, и вот недавно на прошлой неделе уже. И все это время мы с женой не слушаем собрания по скайпу, ничего. Отчеты не сдаем уже год. И так на прошлой неделе один из них пишет моей жене в WhatsApp. А, или позвонил. «А чё там это, в скайп не входишь, там проблемы с логином или паролем, чё за дела?» Она такая, она не поняла, почему вообще к ней обращаются, да? Uh -huh. Ну типа муж отступник, да, а к ней обращаются. Она говорит, не знаю, спросите там у мужа, или чё она ему сказала. А, я -то в то время пароль все изменил, она и не знала его. Она uh -huh. говорит, а я не знаю пароль, я не могу, мне доступ закрыт. Uh -huh. Вот. И, они, и он мне пишет в WhatsApp, Карен пишет. Вазген, а я так понял, проблема с паролью и логином, входом. Это ты знаешь, кому он пишет, Сергей? Фух. Когда мы пошли встречи со Скайпом, районный надзиратель собрал пять братьев, которые разбираются в интернете, там в компьютерах. И один из них был я. Каждому назначил по пять собраний, чтобы мы там настроили Скайп, общую трансляцию обучили всех как это делать создали аккаунты и вот кисловодский 5 собраний 4 собраний русских 4 да и, и ими настраивал настраивал я ну да, да, я же услышал по твоей фразе пинг. Пинг никто не знает. Это скорость, вот первая, когда тестируешь скорость, сколько, как скорость пинг, пинг, пингуется, да, там это 6 секунд, это уже считается много. Правильно, а там Прям... полгода. <laughs> вот это пинг Прям... у них, да. То я понимаю, что ты понимаешь конкретно, причем. Да, и вот, и вот он мне говорит. Проблемы с э, аккаунтом, то есть он мне хочет помочь. Он смог выговорить слово аккаунт, который ничего в этом понятно не смысли. В таких нормальных масштабах. как бы, то, что я до этого писал и говорил, это как бы все. Проблема с аккаунтом, я решу. Я говорю, Карен, надо встретиться, поговорить. Он, а, давай. Тоже Хохма. Вот если слушаются верующие из Кисловодска или Старопольского края, и вы знаете этих братьев. Я вот э, с Кареном, с Ильей, с Рубеном, с Димой тоже, но не так много, но мы общались, дружили, Сергей, я их считал друзьями. Я пять лет служил в этом собрании в комитете старейшин, вот не вру честно, для собрания свидетелей, это редкость, у нас ни разу не было спора за пять лет, сколько вопросов решалось. Угу. Мы всегда приходили к единому мнению. Угу. Если кто-то не был согласен приводили доводы, то есть всегда приходили к единому мнению и все решения были единогласны. Не потому что под Халимы, просто отношения были хорошие угу. и мы как бы в одном русле были. Ну одного духа люди были просто, правильно, в то время? Да, да, да. и они часто приглашали в гости, у меня ремонт постоянно я как бы не мог их приглашать. Но мы ходили, встречались с Кареном, в кафе встречались, тоже общались, да, гуляли в парке, вот, общались, дружили. И вот он говорит, давай встретимся, когда? Я говорю, ну, когда удобно, завтра. Он с братьями созвонился, а я живу за городом. И он говорит, где встретимся? Я говорю, смотри, можете приехать к нам домой, мы uh -huh. вас ждем. Они на машине, здесь километров 5-6. А могу... А можем мы приехать в город? Как скажете? Он говорит, хорошо, давай в городе Хорошо, приходит этот день, что надо встречаться Он мне звонит, говорит, а где встретимся? Да смотри, вот карантин Кафешки закрыты, да, парк да. закрыт Домой На улице... же не, не хочет Да, да, я понял На улице ветер, дождь И он меня спрашивает, а где встретиться? Я не помню, мне номер гостиницы нанять Ну, гостиницы тоже закрыты были где встречаться брат я говорю давай в машине у меня Хорошо. и и вот я, мы приезжаем в город э, с ребенком в машине под подъезжают двое старейшин садятся к нам в машину это вот такая как сказать угу. забота или любовь или что может они боялись что я заражен вирусом могу их заразить тоже у них уже просто подозрения были в отступничестве поэтому они так себя вели ну, в твоем отступничестве может быть, не знаю точно, но вот так э, мы встретились, и я им говорю так, братья, я задаю вам три вопроса, если вы на них отвечаете мне, я прошу прощения у вас, я прошу прощения у верного раба, у районного, с кем я общался, из них, да, я со верующими не общался на эту тему. И я говорю, я раскаюсь, я буду вернусь в собрание, буду самым ревностным. Я специально остановил еще машину напротив мэрии в городе. И я, я, знаешь, окна открыты. Я говорю, вот если вы мне по Библии ответите на эти вопросы и докажете, да, я выйду вот напротив мэрии и скажу, что Путин не прав, верный раб прав, свидетель его, единая истинная религия, давайте судиться. Вот я, я так крикнул. И реакцию. Тихо. Стычок. Тихо, да? что, да? И готовы были выпрыгнуть из машины, знаете, такие испугались. Вот если они это слушают, братья, сами знаете, я рассказываю, как было. И засмеялись мы в этот момент, жена тоже была в машине, засмеялись все. Угу. Ну, как я преувеличил, да? Армяне любят преувеличивать. Да. Я говорю, в общем, я буду тем же ревностным и даже больше. Я им сказал, что, ну... Вот три вопроса. Я зачитаю, если можно. Да. Я им зачитал и потом им это еще и скинул. А, так нет, у меня не здесь напечатал я. Это а, может вот. быть твоей рекомендацией, да, вот как вообще вести себя, да, чтобы так мягенько без да, последствий, да, я... да, выйти. Ну, не да. выйти, грубо говоря, чтобы оставили в покое, я так понимаю. Да. Да. Угу. То есть я им говорю, я вот до сих пор, у меня такая позиция. Я не такой ярый противник верного раба, там уничтожить свидетелей, давайте всех посадить. Да? У меня нет такого вот э, uh -huh. стремления. Я хочу разобраться, искренне разобраться. Вот. Я даже на эту тему, мне позвонил брат, он служил значит, в Вифиле армянском, специальным пионером, районным надзирателем много лет. Сейчас он старейшина. Он мне позвонил просто спросить, как дела, что, как собрание. Узнал, что я не посещаю собрание. И мы с ним тоже начали эту тему обсуждать. Я ему тоже сказал, помоги мне, пожалуйста. Вот я хочу, чтобы ты мне помог. Доказывай мне, там ставь меня в тупики. Объясни, докажи, что верный раб mm -hmm. это действительно руководствуется Яговой. Я поверю, я вот на коленях вернусь в собрание. Не смог. В итоге, к чему мы пришли, он сказал... «Надо слепо верить рабу, чтобы угождать ЕГОВЕ. Логично, я... очень логично. Так, я этого брата очень люблю, уважаю, но человек, который много лет служил специальным пионером, районным надзирателем, в эфире служил, и он мне говорит, «Надо слепо верить рабу, потому что главное не раб, главное Иегова, главное наша вера, а что говорит раб, типа, это ерунда, но, но ничего, проглатывай, типа». Я, я, извини, так не могу. И, и вот. Значит, я им задаю вопрос. 17 февраля, статья, угу. страница Типа 28, «Сторожевая башня», где члены руководящего совета говорят, что не получат откровения свыше, и их нельзя назвать непогрешимыми да, из-за этого. Я задаю вопрос, братья. Первый вопрос. Как Святой Дух помогает руководящему совету понимать библейские истины? если члены руководящего совета не получают откровения свыше? Прям в десятку вопросов. Ответ никак. Получается. Да, я сейчас тебе скажу этот ответ. Так. Дальше я говорю. А, я уточняю, что если сказать, что уточненные учения, свет истины сияет постепенно, это не подходит. Это не доказательство того, что там, верно, раб руководствуется святым духом. Второй вопрос. Почему члены руководящего совета не получают откровений свыше? Чем они хуже помазанников в первом веке? Угу. Очень супер вопрос. Это даже круче. Непонятно. Чем, Чем они хуже? Чем они провинились, да? да. Вос восстанавливая чистое поклонение на земле. В этот момент как раз. Самый по их апог апогейный момент, правильно? Самый апогейный момент. Они верны раб. Павел не был верным рабом. Но <смех> он получал свыше, а они не получают. <смех> Почему? И третий вопрос. А, и тут я уточнил. Очень часто приводится в публикациях 1 Коринфянам 13, 8.10, что там любовь никогда не проходит, а были языки, пророчества, они пройдут. Я уточнил, что это не подходит ответ, так как если смотреть контекст этого места писания, то речь идет не о полной Библии, это Павел говорит, когда придет полная в переводе нового мира да. других переводов совершенное угу. павел говорит о небесной надежде для помазанников угу. Потому что дальше в контексте он говорит что когда лицом к лицу встречусь с богом и буду знать его лицом к лицу Правильно. как и он меня я бы даже добавил при полном осознании то есть когда все уже человек полное пришло все совершенство это и есть полное все совершено да. получается да, и он это говорил именно о том времени, когда они уже будут да, с Богом. С вот, никак не про Библию. Угу. И третий вопрос. Какие есть доказательства, что Бог и Иисус назначили верного раба, помазав его Святым Духом? Доказательства. То есть, э, Римлянам 8.16 не подходит. Там говорится, что Дух Божий свидетельствует с Духом нашим, что мы есть Сыны Божьи, то есть этот сложный текст говорит типа, верный раб объясняет, говорит о том, что человек сам себе чувствует, что он помазанный. Да, все остальные это... должны поверить им. Что самое интересное, что человек да. это чувствует, и он прав. Да, но это не подходит, так как если читать контекст этого места писания, там идет речь о делах духовных и угу. делах плотских, не о помазании Святым Духом. То есть там Павел не обсуждает, вот, братья, как человек помазывается Святым Духом и и рассказывает. Нет. Он там говорит, что дела, плоти, если творишь, то святого духа в тебе нет. Uh -huh. Если есть, ты творишь дела по духу, uh -huh. которая показывает, что ты сын Бога. Все. Вот это объяснял Павел. И вот эти три вопроса я им задаю. Я говорю, по Библии мне ответьте. <как> не обязательно прямо сейчас. Хотите, изучайте там или что. Я вас прошу о помощи, братья. Вот у меня вопросы. Я не крещенный возвещатель, не обычный, там человек в собрании, да, старейшина, я несколько раз переезжал из страны в страну по потребности. Я из Армении в Дагестан переехал служить по потребности, из Дагестана в армянское собрание в Кислооск переехал служить по потребности. Оставлял работу, с друзей, дом, переезжал. Здесь многое сделал вообще для истины, потому что группа была стала собранием, все это время служил пионером, я и жена, и... И я вот говорю, я старейшина, 10 лет служу старейшиной, у меня вот эти вопросы. Братья, пожалуйста, помогите. Я не выступаю против, там, не давлю на них, не кричу. Я прошу о помощи. И знаешь, что отвечает? Мне очень интересно. Да. Говорит, ну ты же знаешь, что этих вопросов ответы на этих вопросов нет в Библии. Здравствуйте. Да, вот мне Тарайна ответил, а Дима с ним был, промолчал. То есть согласен. Он говорит, вот что дальше тогда ты предлагаешь? Я говорю, подожди, то есть ты сейчас согласен, что верный раб не назначен Богом, да? И мы идем дальше? Он... Не, ну не, не, не в смысле, что согласен. Но я говорю, что ответы на эти вопросы, которые ты задаешь, нет, по Библии я тебе их не смогу доказать, показать. Я говорю, ну так получается, что если этих ответов нет, то я прав. Значит, верный раб не назначен Богом? И Дима говорит, ну а что дальше? Куда идти? Ну, это их любимый вопрос. Знаешь, такие рабы, которых надо куда-то везти. Они же уже в, это, в цепях, в рабской цепи. То есть, хозяина они бросили, а цепь надо куда-то при, прищелкнуть к новому рабовладельцу. Вот и получается их мотив. Да, и вот они спрашивают, куда идти? Я говорю, хорошо, братья, я вас понял. Это был второй мой разговор с ними. До этого полгода назад, еще первый раз, когда разговаривали, вместо Ди... Карена Илья был, другой старейшина. И он тоже мне такой в шоке был. Тот вообще тогда испуганный был. Но Илья, если ты смотришь это, вот, мне так показалось, что ты был прям вот напуганный. И он мне такой, знаешь, что говорит, и что делать? А куда ты? И такой, я даже испугался, знаешь, он так резко переменился. Веру поколебал ты резко, очень сильно. Да, пришел мне помогать, а тут это, а что делать, а куда идти? И вот они мне тот же вопрос задают, я говорю, если вы хотите разобраться в истине и понять, куда идти, братья, я готов, давайте по скайпу соединяться, изучать Библию и вместе понять. Я говорю, я, я человек такой, который еще не определился окончательно, я не могу сказать, вот я создал религию, приходите ко мне, ко мне идти, и вот да? истина, да? Да, теперь ко мне идите. Я изучаю. Я ответа на ваш вопрос не нашел, куда идти. Я его ищу. Если вы желаете присоединиться к моим изучениям, вместе будем изучать, я только рад. Давайте по скайпу будем обсуждать, изучать и смотреть, куда идти. Uh -huh. Если вы согласны, что верный рам не назначен от Бога, получается, да, или вы сомневаетесь, пожалуйста, я открыт. Я им всегда говорил, вот братья и сестры, те, которые не хотят участвовать в собрании, или понимают, что это ложь, неискренне, да? Хотя я в конце еще обращусь к вам, но сейчас хочу сказать тоже. Вот всегда просите помощи. Потому что среди старейшин, из тех, кого я знаю, мало кто искренне служит от души и желает вам помочь. Таких очень мало. В основном будут убегать от вас. Потому что им не хочется тратить свое время, тратить свои силы, отвлекаться от работы, от своих там, компьютерных игр или еще чего-то, и помогать вам. Это большинство. То есть это может вам сразу помочь. Если вы их будете настойчиво просить, я вот э, полгода их прошу, э, проводите со мной изучение, назначьте человека, пусть приходит, изучает со мной, пусть доказывает мне, пусть объясняет, кто такой венораб. Они боятся. Они не приходят, они никого не назначают, они даже не, звони, не звонят или не звонят, не знаю, как по-русски правильно. Не звонят. Вот, они не звонят, и в два раза мы с ними встречались, и оба раза я назначал встречу им. Я просил, давайте встретимся, надо поговорить. Это было полгода назад, и вот было неделю назад примерно. Поэтому, если не нужно как бы им что-то доказывать, просите, чтобы они вам доказали. Вот вы сомневаетесь в чем-то, спросите их, пусть они по Библии вам докажут, почему это так или почему это не так. Uh -huh. Все. Потому что вот я искренне говорю, если мне кто-то, вот если кто-то сможет в комментариях доказать, я могу контакты оставить тоже свои. Если кто-то может мне по Библии показать, четко объяснить, без всяких, возможно, может быть, скорее всего, четко объясните по Библии, что Верный Раб назначен Иеговой. Вот, я для армян скажу, есть такая фраза «каким керель асалем». То есть это означает, ну, грубо если сказать, говно кушал, что сказал такую фразу, ну, такое, да? Uh -huh. То есть искренне буду сожалеть о том, что я до этого говорил. Я попрошу прощения у всех, с кем я об этом говорил. И я опять повторяю, я буду ревностным свидетелем Иеговы всю жизнь, и я, и моя семья. Я готов ради... Ради истины жизнью пожертвовать. Я не, не раз жертвовал многим. Не хочу подробно это все описывать. Но когда я знаю, что это не истина, я не готов за это, за то, что верно будет обогащать свои карманы, а я буду сидеть в тюрьме. Мой ребенок будет расти без отца, где-то в детдоме. Нет, я не согласен. Это не соответствующая жертва. Если жертва соответствующая, если это ради Бога, то как Авраам своего сына не пожалел, сегодня очень многие так не пожалеют. Но если это ради истины. Но если это просто ради прибыли чей то Нет, я не согласен. И вот так я им задал эти вопросы, сказал эти слова. И все. После этого, что они сделали? Единственное, они отключили мой аккаунт в скайпе, чтобы я не мог... То есть смотри, вот соверующий просит о помощи. Часть встречи они отрубают аккаунт в скайпе закрывают что то есть ну иди и знаешь. но братья, мы с вами дружили я вам не грубил не хамил я вам ничего плохого не делал и вместо того чтобы помочь вот свидетели иеговы если смотрят вам говорю вместо того чтобы старейшины помогли опять же старейшине или любому своему брату вернуться в истину я просил об этом они просто отрубают аккаунт в скайпе, чтобы я не присутствовал на встречах, даже если я захочу. То есть не говорят там, ну хорошо, когда надумаешь, подключайся, да? Угу. Они просто отрубают это дело и, и все. Боятся за свою веру, наверное, чтобы тоже им... Я там транслирую. Вообще, очень. Очень показательный поступок. Ну о том, насколько крепка вера, да. Я бы сказал, это не вера крепка, это броня крепка, да, как была поговорка. Броня крепка и танки наши быстрые. Да, вот эта броня непрошибаемая. И причем я всегда вот два раза с ними встречался, я один раз написал письмо им год назад. И в течение этого года, Сергей, я ни разу ни с кем из соверующих специально сам не начинал эту тему. Я вот для соверующих говорю, если посмотрят из Кисловодска, из нашего собрания, с моей группы, я с вами специально не общаюсь, потому что вы начнете задавать вопросы, почему не ходишь на собрание, мне придется все это вам рассказывать, я не хочу давить на вашу веру. Вы как верите, верьте, я уважаю вашу, вашу веру, ваши знания, вашу позицию религиозную, поэтому я с вами не общаюсь, чтобы лишних вопросов не было и не было вот таких обсуждений. И я это старейшинам тоже и говорил и писал. Я никому не говорю об этом. Если меня спросят, я расскажу, да. Одна сестра меня спросила, я ей отправил тоже письмо, что отправлял старейшинам. Mm -hmm. И она написала мне: ну хорошо, я понимаю твою позицию. Эта сестра мне пишет: я понимаю твою позицию, васген э, mm -hmm. В последние дни, да, возможно, что такая ситуация, что и верно Раб может сделать, ну ошибаться, да, поступать неверно. Он в связи с политикой то, что я рассказывал, uh -huh. но говорит буду с надеждой ждать, увидеть тебя вновь на собрании. Вот она мне написала по доброму все. Ну эти старейшины даже этого не написали и не сказали, а вы наоборот отрубили от аккаунта, знаешь. И когда я написал районному надзирателю, знаешь, первое письмо я ему пишу, он мне отвечает, второе я ему пишу и на следующий день захожу на почту для старейшин специальная почта, захожу чтобы проверить Аккаунт заблокирован. Mm, быстро. Да, захожу на другой сайт, где документы собрания хранятся. Ну, и там все данные. Но я думал, проверю почту, может, там что-то у меня не то, да, или с интернетом. Значит, облако есть, куда все хранится, все документы собрания. И я в это облако захожу. Я это облако им всем настраивал, показывал, как все работает, все там делал. И захожу, аккаунт заблокирован. Ха, ничего себе. Захожу на GVOR в раздел для старейшин, тоже собрание, в общем, закрыто для меня. но ну, там, когда заходит обычный человек на дживерк, у него только пункты пожертвования, все угу. А когда заходит старейшина, там есть финансы собрания, литература, там, заявления, назначения, то есть разные пункты. Ну скрывают. да, я... разный, разный доступ. Угу. Да, да. я открываю, у меня доступ закрыт, то есть я ищу старейшина, назначенные, я свидетель Иеговы, а мне филиал закрыл почту старейшин, закрыл доступ к документам собрания и закрыл доступ на JVOR полностью, сразу за один день или ночь они это сделали и все, у меня даже разговор с районным, он прервался, то есть мы даже до конца обсудить не смогли, потому что его обычных данных у меня нет как бы. И у нас переписка была только через эту почту. Я скажу, И... что пинг-страх работает быстрее, чем святой дух. Пингуется страх намного быстрее. У них прием быстро работает, а отдача нет. Отдачи вообще нет, по-моему. да. Вот, в общем, вот так заблокировали мне все полгода назад, и только после этого уже приехал старейшина, после этого мне позвонили, типа, а как ты старейшина, не старейшина? Я говорю, да не, вы что вообще в своем уме, какой старейшина? И... и в общем, вот такие дела. Они заблокировали, вместо того, чтобы помогать, они просто отключили меня. Угу. Несмотря на то, что за все это время не было замечено, чтобы я с кем-то об этом говорил, или кого-то там под, ну, подталкивал, уходи из этой организации, это не истина, такого нет. Ни с кем, кроме моей жены. И все равно такое отношение. Да, наверное, это как интерпретация притчи Иисуса Христа, который оставит все 99 и пойдет искать да, хороший пастух, Последнюю, сотую овцу. А у них, как только овца отбилась, они даже загон закрывают для этой овцы. И не пускают. Интересно они понимают притчей. Да, я вот рассказывал брату из Армении вот теми же словами. Я говорю, вот они вот одну овечку так спасли хорошо, оставили всех 99. Он смеялся, он хохотал просто, говорит. И он мне знаешь, что сказал? Говорит, знаешь... Я так сожалею, что у вас в России так. Ну вот я служил в Дагестане, в России, служил в Армянском собрании, в Русском здесь, Кисловодске. Я в курсе по КМВ, этот район называется, да, Кавказские минеральные воды, здесь пять городов. Mm -hmm. Вот в курсе этих собраний, в курсе того, что в Сочи творится, в Молдавии у меня жена с Кишинева, в их собраниях. То есть везде все то же самое. Вот это все, что я рассказываю, братья и сестры, я это встречал во всех этих собраниях, среди всех этих старейшин. Есть редкие экземпляры, редкие, которые искренне от всей души служат, отдаются полностью этому делу. Но их очень мало в собраниях. Mm -hmm. и, а, еще что хотел рассказать, просто отношение тоже интересное. Когда пошел запрет в России, и значит есть почта для старейшин специальная там, с Нью-Йорка арендует сервер, на котором сделали аккаунты братьям. Он специально защищенный этот сервер, там за него оплачивают за эту защиту вот, почтовый, и, значит, там сделали аккаунты старичным для переписки безопасной. То есть это я рассказываю, чтобы вы понимали, насколько это все безопасно извне, да, uh -huh. то есть со стороны власти России, чтобы добиться туда э, ФСБ или что угодно. Да. То есть они должны пробить защиту американскую, их. Uh -huh. и... И пробить потом эту оплаченную защиту, и только после этого там посмотреть, кто там с кем переписывается. И значит, вот в этой почте районный надзиратель, значит, если его зовут там Роман, он, в общем, переименовывается Тимофеем. Mm -hmm. Это Журавский Николай или как он, или Анатолий. Я, не... я представь имени его даже не знаю до сих пор точно, потому что он у нас Мирослав. Mm -hmm. Просто Мирослав. И один раз этот Мирослав приходит и собирает всех старейшин города и говорит, братья, есть там важная информация, собираемся. Арендовали какое-то похоронное бюро, и мы там собираемся, в общем, под видом, что у нас поминки. Ужас. Да, все по Поминки старейшин. по верному рабу заранее решили отметить. Я бы сказал, поминка Их веры. Да, чтобы бояться гонений, у человека должна быть мертвая вера. Потому что в первом веке христиан избили, они пошли радуются, угу. что их покинули на истину, и продолжают свое дело. Угу. А свидетели Иеговы, братья и сестры, вы напуганные, вы сидите испуганные, и больше всех напуганы старейшины, боитесь гонений. Угу. Если мы искренне поклоняемся Иегове, если мы верим в его силу, чего мы боимся? Зачем? Тогда выходим и продолжаем свое дело. Зачем вот так бояться прятаться Мирослав Тимофей? И этот Мирослав, значит, собирает старейшины, и говорит: Братья, вот верный раб сказал, руководство нам зачитывает. Сейчас я хочу вспомнить, о чем было руководство. А, о финансах. Еще одна мысль, я забыл ее сказать, которая <смех> мне тоже точку поставила. Это вообще очень важная штука, финансы для <смех> <смех> <смех> Вот, вот. Значит, давай до... я чуть-чуть отойду сейчас от этой встречи в <смех> похоронном бюро. Значит, когда запрещают собрания и всех, всем говорят, вы встречаетесь уже не в зале, и мы не знали как, но если не в зале, то как? И просто написали группами. Встречайтесь группами. Все, общее такое руководство. И мы, ну, мы не знали, как. Ну, там уже много вопросов очень организационных встает, и на которые нужно руководство. То есть, как старейшины боятся сделать что-то свое, угу. да, потому что за это можно и получить. И поэтому, естественно, хорошая старейшина ждет руководство, с Как дальше быть? И приходит письмо. Мы, знаешь, каждый день почту открываем с таким о, нетерпением. Какое же будет руководство? Письмо. Братья, не храните финансы на банковских карточках. Все, и пошло. Про финансы, финансы, финансы. Ладно, проходит время, мы ждем, ждем руководства. Как встречи кое-как проводим? Опять приходит письмо. Открываем. Братья, финансы поделите там между группами. Не храните большой кучей. Хорошо, поняли. Дальше опять ждем. Опять приходит письмо. Братья, не храните финансы на карточках. Дома сделайте сейф, храните дома. И понимаешь, вот так писем три или четыре. Финансы, финансы, финансы, финансы. Вот только финансы. Я об этом и районному, и сказал. Я говорю, братья, ну а где возвещатели? Где братья, сестры? Где овцы Христа? Почему руководство только вот, финансы, финансы, финансы? Что с финансами? Да плевать на эти финансы. Но верному рабу не, не плевать. Потому что это важное. Это самое важное. Я вот это понял. То есть во время огонений бедствий, Верный раб показал свое лицо. Для него важно было финансы, то есть обеспечить руководство, как хранить финансы. Из страны не отправляйте, передавайте лично здесь по стране, кому нужно, районному столько, специальному пионеру столько, вот храните у себя разными частями, сейфах, о, все, понимаешь, вот это финансы, финансы, я думаю, понятно. И вот одно из этих руководств тоже нам в похоронном бюро рассказывает районный надзиратель Журавский Мирослав. В общем, он так и назывался. И он говорит: вот если братья, у которых хранятся финансы в сейфе, если вам в квартирах делают обыск, и спрашивают, что за деньги, вы говорите, я на машину коплю. Интересно. Честно, во всяком случае. Да, я повернулся к брату, который у нас финансы хранит. Я говорю, в общем, понял ты, как обманывать. Он смеется. Я говорю, а ты что смеешься? Конкретно районы учат обманывать. В смысле я на машину коплю? Это что такое? Это финансовая деятельность организации, которая запрещена. И потом, в общем, еще что-то говорил. Я поднял руку, я говорю, можно вопрос? Он, да, пожалуйста. Я говорю, брат, вот у меня вопрос, почему это руководство старейшин не получили на почту, а верный раб через тебя передает? Вариантов два ответа. Либо верный раб не доверяет нам, либо на почте среди старейшин есть такие злоумышленники, ФСБшники, которые могут это все выложить, да? Uh -huh. Вариант, то есть мы такие тупые, что мы не поймем, и ты нам разъясняешь. Uh -huh. Вот ответ. Я старейшина, я еще ничего никому не говорю, да. просто меня, так, я бы не И при старейшинах, ну естественно, они все на меня такие, я жду. Он говорит, ну знаешь, брат, как это бывает, есть вот разные степени знаний. Вот, вы получаете одну информацию, я другую, мне филиал третью, они мне разъясняют, я вам разъясняю, вы собрание. В общем, замазал так, что... В общем, как мафия, как отмыть деньги, провести как можно больше офшорных компаний. То же самое, так, как замутить честно, ну, по-честному в кавычках, да? Нужно да. вот таким образом хитрым попередавать информацию. И концом не найдешь, кто кому сказал. Нет. Да. И, ну, то есть это показывает еще и недоверие к старейшинам. То есть даже те старейшины, которые э, есть сейчас в назначениях, есть среди них, естественно, есть среди них и которые специально агенты, возможно, да, сливают информацию. Есть которые сливают информацию в интернет какую-то конфиденциальную, да. Угу. То есть если это организация Бога, если это назначение Святым Духом, ну как может быть так? Да, Святой Дух легко должен выявить. Он же святой. Легко. Да. Или есть пример вот старейшины, есть в старых публикациях, есть видеоролик даже на эту тему, по-моему. Как он рассказывает, что он был ежегодник, как я читал. Он был, значит, офицером КГБ, угу. внедрился в организацию, получил назначение старейшины, после да. этого раскаялся, истинно поверил, да. раскаялся, старейшинам рассказал и еще повторно крестился потом. Угу. Ну а как он назначение получал? Где тогда Святой Дух был? Он служебным помощником назначили его, Старейшины назначили его. То есть два раза фильтр Святого Духа не показал ничего, да, получается? Да, фильтр, фильтр, как ты говоришь. Это как так? Он как этот, как коронавирус, сквозь сетку рабицу проник. Понимаешь, ну пример. Вот такой этот самый: этот старейший. Да, шустрый, шустрый. И потом у меня э, и в Армении были эти проблемы, и в Дагестане, и здесь в Кисловодске в назначениях старейшины назначают, не, как сказать, не по духу. То есть даже соответствуют требованиям, не соответствуют, не имеет значения. Имеет значение другое. Не во всех случаях, я скажу, не все так но такие случаи есть, их очень много: что он родственник, он хороший друг. А тот э, не помог по бизнесу, или деньги просили, он не дал. Ответственный Знаешь, фанатик. Есть же такое: там, вот чем фанатичный, все, что скажут, делают. Ну, какой молодец, хороший исполнитель. Да, да. То есть, да, вот это на выше ставится. Районный надзиратель в Армянском собрании, Ватьяну Ванесс. Его сестра служила у нас в собрании, связалась с братом недуховным. Mm -hmm. Ну, по его мнению, недуховным. Я этого брата знал так. С более-менее нормальной стороны он у меня на свадьбе даже свидетелем был. И в общем, он не хотел, чтобы его сестра вышла замуж за него. И он приезжает и мне говорит, назначаем мою сестру специальным пионером и отправляем подальше от него. Я говорю, подожди, там требования есть, она не соответствует. Он говорит, ну понятно, что ну ты тоже, у тебя сестры есть, да, но ты понимаешь, что такое семья. Мне отец давит, отец старейшина тоже из давнейших, мне отец давит, все переживают, ну надо сестру спасать. Я говорю, ну я не согласен, он, ну все, хорошо, нормально все. Я иду к себе домой, он вечером мне по электронке отправляет заявление, говорит, подпиши. Ну, то есть старейшина должен дать согласие, а я был тогда единственным в собрании. И я, я сказал, хорошо, я подписал заявление, и там в заявлении написано, что если старейшное собрание с чем-то не согласны, то они могут приложить свое письмо отдельно, как рекомендацию. Mm -hmm. Ну, получается, районный согласен, и старейшина дает свое согласие. Я подписал его заявление, и в рекомендательном письме отдельно приложил, что с чем я не согласен, почему она не соответствует требованиям. Отправил ему. Звонит mm -hmm. злой оттуда, кричит мне в телефон. Ты что сделал? Я же тебе сказал. Да? Я говорю, ну извини, брат, я ж тебе тоже сказал, что я не согласен. Я в этих вопросах принципиален. Зачем я должен ну, на себя брать такую ответственность? Если она не соответствует, значит, не соответствует. Хочешь назначать, давай назначать того, кто соответствует, кого-то другого из собрания. Если таких нет, то нет. И, в общем, он разозлился, ее не назначили, она вышла замуж, но с этого момента он стал мне мстить, в общем. И и как бы долгая история из-за чего я ушел из армянского района именно вот из-за войны с ним я понял что Вольно... в этой ситуации был не духовный ты потому что не подчинился идиотскому идиотской просьбе да я не подчинился вот армянину не помог брату спасти сестру mm -hmm. а и что главное выкрутили так что этот брат за кого она вышла замуж он понял что я против него и, и он, до, он до конца не понял, кто, как бы, кто, кто хотел их да. расцвестить. <свят> и он тоже озлобился, знаешь, против меня. И я думаю, ладно, я уже молчал, как бы он уже стал такой агрессивный, со мной резкий, стал отдаляться от меня. Я думаю, все понятно, в общем, лучше не буду вмешиваться. Пусть живет своей жизнью. Вот такая история. Я говорю, есть таких историй очень много. Если кого-то интересует, я готов рассказать подробно все, потому что... Это все кипело, это все болело. У меня от этого болезнь появилась на нервной почве. Это все очень неприятно. Мой, мой путь в этой организации. Кошмар. Да. Санта-Барбара отдыхает по сравнению с историями свидетелей Иеговы. Санта-Барбара. В Дагестане брат крещенный бил меня за то, что я армянин. После собрания... Он устроил просто драку. Ну, я его не бил, я стою, у меня кулаком в грудь бьет и говорит, как вас земля держит вообще, то есть вы, вообще вас не должно быть. Это крещеный брат. И его старейшины боялись исключить из собрания. Я тогда служебным помощником был. И мы с районным надзирателем, в общем, добились того, что его все-таки боясь, но исключили. Святой Дух боялся, елки-палки. Еле-еле Святой Дух отважился какого-то человека исключить. Да, удивительно. И, и, и потом, когда я оттуда уже уехал, там старейшина один уже оставался, Киримханов Райсудин. И, и, я говорю, почему, если он слышит, Райсудин, тебя ищут, районный, зам районного Кабелюк Роман ищет тебя. Если ты слушаешь, свяжись как-то с ними. Он, в общем, бросил семью, детей, уехал куда-то, а на него в Махачкале был зал написан, ну, зарегистрирован за ним, как mm -hmm. его дом построить. Я так понимаю, они за этого сейчас его ищут. Залазит. Ну, он объявится когда-то и присвоит его. Прихватизирует. Прихватизирует, и так на его именно. Ну, я же говорю, там до конца, да оформит. Все Да, да. Да, они, они его ищут угу. Где-то от Сочи уехал или куда не знаю. В общем, этот Райсудин э, пишет э, мне сюда плохое рекомендательное письмо и этого же исключенного восстанавливает. В общем, сразу после того, как я уезжаю. Угу. Понятно. Рука руку мажет, да? А все вот эти вылазят, получаются, вот эти левые штуки ихние э, вранье вылазит. Вот зарегистрировали на человеке. Ну так, значит, это его. А если не его, почему на нем зарегистрировано? Вопрос. Где честность тогда? Ну, пусть сами расхлебывают свои же ошибки. Даже это не ошибки, а свою ложь, вранье. Ложь и вранье. Вот, братья, сестры, вы за зал царства платите, который и так не ваш. Но это уже много раз объяснялось, да? Но вот в Армении был случай, когда зарегистрировали зал царство как дом одного старейшины, частный дом жилой. И заходит отец этого старейшины, человек неверующий, да, привел родственников издалека и до начала собрания он заходит и показывает им: вот это моего сына там, да? вот тут комната, вот тут туалет, кто а кто хвастает имуществом своего сына. Uh -huh. Или вот пример тоже с Райсудином: вот он пропал, а в Махачкале зал был на него оформлен. И что теперь делать? Ну, это вот его, по год закону год. его, пусть скажут, что это незаконно. Ну, это ж по закону, правильно? Потом... Все по закону. А он, если ну, перестанет быть свидетелем моего или уже перестал, я не знаю, все, что захочет, то и сделай с этим залом. А У -у -у. вы годами выплачивали суду какую-то за это, да. э, какие-то проценты, кредиты Пос выплачивали. Да, Постоянные, причем, Пожизненные. Да, постоянно. да. А ты еще хотел сказать кое-что о телеграме канале Ты ж вот на телеграм-канале, который организован недавно был. Где-свидетели, да. да? Что об этом скажешь? Я там, да, тоже зарегистрировался, пообщался. Знаешь, я что заметил? Первое, что я хотел подчеркнуть, именно тем, кто уже вышел из организации. Либо вас выгнали оттуда за грех, либо вы сами ушли, да? Вот. Видно, что вы тоже не очень, как сказать, не очень обосновываете свои идеи и свои слова. То есть вот то, что Сергей здесь на канале говорит, он показывает факты, какие-то основания, да? То есть ты соглашаешься с человеком. Но есть некоторые из вас, которые, они тоже вот так, знаешь, слышали и повторяют, но если их конкретно спрашиваешь, я вот сегодня беседу начал и стал mm -hmm. конкретно по фактам требовать, вот, Какие, ну, что тебя убеждает, к примеру, что это секта, да? И вот там один говорит, пункт первый, второй, третий. И я начал углубляться, разбираться, и то есть два пункта отпали. То, что его убеждает, что это секта, mm -hmm. два пункта отпали. То есть, если с лицом к лицу с этим человеком встретиться, я с ним побеседую, может я его и по... как сказать. Докажу ему, что он был неправ и он должен вернуться. Потому что, то есть шаткое шаткое вот это основание выхода у человека, да. То есть до конца даже и не поняли. Да, поэтому я обвиняю, что вот отступники такие сики, они все придумали то все. Ну, потому что есть такие люди, которые они сами не уверены в том, что, да. Просто им в данный момент может быть удобно так думать или удобно уйти из организации, или их выгнали, они говорят, вот я ушел, да. И, и но ну, это все шатко. Поэтому то есть бывает парня... пове поверхностное понимание, да? Вот хорошо бы иметь твердую основу, чтобы как-то аргументировать. Вот, я это даже записал, да? Сейчас я хочу прочитать. Если ты решил, да, уйти из организации, то нужно сейчас где это было? Вот, апеллировать фактами, а не домыслами и догадками, фактами, которые нашел сам то есть не так что вот сергей на канале соло скриптура сказал угу. сам найди для себя эти факты сам убедись в этом как же и ты приходишь в религию да там да. говорит тоже верный раб убедись сам вот если ты изучаешь ты убедишься сам что верный раб самозванец и если ты ушел то ты должен тоже на фактах каких-то уйти не просто на эмоциях и Потому тогда... что шататься будет до да, человек то одно ему где-то что-то влетело в ухо то в другое вот. Как Павел говорил, ветром учения, да, разным увлекаемым. Да, вот, он будет шататься в раз. Во-вторых, этот человек, он не сможет помочь другим. Если вот кто-то к нему обратиться с просьбой, да, а как ты ушел там, а что тебя убедило, то есть, возможно, он не сможет объяснить, и человек тоже не сможет понять до конца, угу. чтобы помочь другим. И другой момент хотел подчеркнуть, вот если этот канал для того, чтобы помочь бывшим свидетелям Иеговы, да, то в первую очередь на нем должно быть, как сказать, нейтральное отношение. Вот uh -huh. у тебя, Сергей, я замечаю в общении, да? Человек скажет, что я видел видение, я вижу видение, Бог со мной общается. Вот смотришь на твое лицо, адекватная реакция, то есть ты никак не реагируешь. Потому что это его вера, он так верит. Uh -huh. Или там человек скажет, я не верю в Библию, в Бога не верю, я атеист. У тебя реакция такая же. То есть вот это нейтральное отношение должно быть, чтобы помочь, выслушать, понять причину там, ну как ему помочь. А например, вот вчера вечером был случай, человек зашел под ником GV Свидетели Иеговы. Uh -huh. И, в общем его там не, не то что камнями, знаю, закидали, но только так. Я пишу, а может это хороший человек, ему помощь нужна. Он тоже начал огрызаться, там, меня обзывать, ну вот такое тоже было. В конце он послал всех на три буквы и его вообще заблокировали. Но этим все закончилось. Uh -huh. Ну а вдруг это человек, который ну, хотел проверить, э, какие мы люди, да, и стоит ли с нами общаться, стоит ли вообще менять организацию на это. Uh -huh. А если он ответ видит агрессию, то я не думаю, что он уйдет из организации. То есть я к чему это говорю? Если мы хотим, чтобы наши родственники, родные ушли из этой организации, то мы должны менять свой облик. Мы должны менять свой подход к ним. Должна быть доброта. Понятно, злые мы, там, обиженные, но в чем-то, да, кто-то. Но вот эта критика, она должна быть правильная, обоснованная и в правильном направлении. То есть как, лично свидетели Иговы, он не виноват, что его обманули. Да. У нас также... Ты знаешь, что интересный момент насчет выражения лица, да, вот подметил. Именно об этом, до того, как мы сегодня с тобой созвонились на это интервью, я начал готовить одно видео на эту именно тему, что есть методы вот такого морального насилия, и человек может это моральное насилие применять даже вот по выражению лица. То есть ты сказал, да, там, например, я там говорю с Богом, или я в то-то -то верю. А если ты уже такой вид сделал, все. То вот, есть ты вот. человека уже ставишь неудобное положение. То есть ты его превозносишь, и ты хочешь сказать, что его мира осознание мира оно неправильно я тут правильный потому что ты отличаешься от других да то есть тут как бы нужно учиться не то что там ну человек не рожден с этим он даже делает это непринужденно да то тут надо учитывать вот такие моменты что каждый имеет право на свое мнение и не нужно переходить на личности что кто-то виноват что он так думает да он не виноват у него есть информация которую он так понимает вот и все правильно ты подсказал, что вот свидетели иеговы если он там находится и он в это верит ну верь пожалуйста вопрос же не в этом всех мы не хотим куда-то переубедить или что вот нет такой цели если нужна помощь пожалуйста ну есть тот кто нуждается не нуждаешься то не надо если ты не нуждаешься зачем ты сюда пришел Правильный вопрос да а если пришел то нужно удержать такого человека mm -hmm. и помочь ему потому что я переживал, как бы как сказать, так называемый уход 5 э, лет. То есть я 5 лет убеждал себя и хотел себя убедить, что верный раб это истинная… – Удержаться, то, да. Вот да. все-таки да, основу какую-то. Про про прощупать, да, как на болоте. Но ну, а вдруг я устаю, да? Да, да. И не получилось за 5 лет, и тем более последний год. Я наоборот доказал себе обратное, получается. И то я не выходя за рамки публикации это все делал. Все через онлайн-библиотеку Саржевой башни, все через библию перевода нового мира. И я не смог себе найти убедительных доказательств верного раба, что он от Бога. Но если человек это переживает, это большой стресс, депрессия, это сильные эмоции. Не нужно его добивать. Угу. Давайте, если можем, поможем ему». И я бы, например, я бы советовал более организованно это все делать. Например, у тебя на канале э, были такие заставки, где ты там в костюме выходил, там uh -huh. фон менялся, да, что-то вот такое. Я бы, например, не знаю, это нужно или нет, я бы предложил тебе канал более официально вести даже. Uh -huh. Потому что люди, выходившие из организации, они должны видеть, э, так сказать, ну, помощь тоже такую, да, более организованную, yeah, более плаченную такую, то есть uh -huh. они видят это официальность, и они uh -huh. приходят и здесь два парня там сидят, просто общаются, да, хотя вот эти интервью это шикарная вещь, она откровенно uh -huh. так, все открыто, я про другие ролики говорю. Я понял. Вот. Я очень много умею в этой сфере. Если я смогу чем-то помочь, я очень рад буду. Потому что всегда в голову лезут мысли, всегда создать сайт, что-то сделать, чем-то помочь. Потом, а потом опять разочарование. Да, мне вряд ли это кому-то нужно. Я еще буду тратить время. То есть, вот эти мысли постоянно в голове крутятся. А ты знаешь, знают... ты даже еще, потому что ты этого не делал, тебе кажется, что это проблема. Я думаю, проблема даже в другом. В эмоциональном прессинге. То есть, ты сталкиваешься потом с огромнейшей проблемой. Тебя будут критиковать все. Меня уже и атеистом называли. Меня атеисты Верунов называли. Понимаешь? То есть, тут уже... Человек свойственно свое мнение считать самым лучшим. И, к сожалению, таких большинство. Все остальные, они просто неверные. Поэтому вот когда сталкиваешься с такой проблемой, то тебе кажется, зачем это я все делаю? Вот, почему? вот самое такое печальное в этом деле, что тебе, у тебя находятся люди, миллион советчиков, и все советы э, дают тех, кто, когда ты даже не спрашиваешь совета. Вот что да. самое удивительное. Да, вот я еще тоже даю совет. Меня не, <связь> не, ничего, это очень, кстати, знаешь, <связь> будем так, сделаем такую, такое объяснение. Я очень благодарен. Именно за вот этот совет как раз вот это я учту. То есть, mm -hmm. пока я не услышал того, что ты как бы влез, как бы вот в мое пространство типа ты тут дурак, такого же нету. Ну, Нет. мне, это, <связь> мне это очень полезно. Поэтому я скажу благодарен чистого. Сердце. Я это не люблю. И еще я хотел бы сказать для братьев и сестер из собраний, которые свидетели Иеговы смотрят этот видеоролик, э, я хочу попросить вас, если вы решите уходить из организации, если вы хотите объяснить это старейшинам, чтобы они оставили вас в покое, не хотите ходить на собрание, не делайте это агрессивно. Mm -hmm. Вы сами себе на голову проблем накрутите. Не нужно ходить в собрание и всем об этом рассказывать. Вот слушай, вот здесь раб не прав, вот там раб не прав. Пусть человек сам к этому придет. Не нужно вот этого. То есть это, это будет причина для исключения вас и оторвут вас от ваших родственников, они от вас отвернутся, mm -hmm. это будет еще больше проблем и еще больше боли. Наоборот, в положительном ключе сохраните отношения с братьями, с сестрами, со старейшинами. Даже они к вам плохо относятся, вот отключили от скайпа, там, не посещают, не звонят, или наоборот, часто посещают, доводят вас. В положительном ключе ищите, как сказать, общие мосты, да, как верно раб учит, uh -huh. что-то общее, просите помощи, пусть вам докажут, спрашивайте конкретно, вот три вопроса я задал, объясните мне, братья, и тогда я вернусь. И ты очень они хорошо не... сделал, ты в неактиву ушел. Не, не то что да. там да вот когда вот это все эмоции как вот у меня было хотя я в принципе я тоже не не кричал всем на направо налево просто когда я был служебным помощником и меня спрашивали, я только тогда, как ты говоришь, и отвечал. Понятно, они меня за заложили. То есть тут важно вот уйти сначала лучше в неактив какой-то там быть, а потом э, просить помощи. Как-то так будет проще. Не по-горячему, да. вот так прямо, правильно? Не на эмоциях это действует. Да, не на эмоциях. И как бы исключить сам, сами себя, исключить из собрания. То есть... Угу. Прекратите общение. Да. Тогда вам не будет вопросов и вы вынуждены не будете это все выкладывать человеку. А потом он упадет и старейшина это все расскажет. Да. А так и, и будет. будет. Так и будут. Потому что шестерки, да, мы видим ложь, они поощряют ну районные. Ты же рассказал эти истории. Так же самое и шестерки поощряются в собрании. То есть это вообще не разводят эту... Они поливают это, это качество людей. Это изначально заложено. Да, да все, ты должен доложить. Или ты в грехе. Все. Да. Ну ты представь человеку вот так сказать: либо ты в грехе, либо ты должен сказать. Конечно, он скажет. Конечно. Потому что если он человек верующий, он не хочет быть неугодным Богу. Тем более если... сказать, что это спасение человека, еще высокая да. цель, да? да. Мы жизнь ему спасаем, закладываем ему, жизнь спасаем. Да, то есть, это все. Он... Люди хорошие. Вот, да. Сам человек сам по себе Не важно кто он Свидетель Бога он, исламист он Православный он, кто бы он ни был Буддист, человек хороший Таких людей очень много И среди свидетелей Иеговы Тоже их очень много Поэтому не надо настраиваться против Или, или свидетелям тоже Не надо настраиваться ä, против собрания Если вы хотите уйти Просто уходите и все, вам не понравилось Вы нашли причины уйти Уходите, тихо, молча не нужно агрессии и то же самое вот с нашей стороны если человек, сегодня меня кто-то спросит почему ты ушел или что я вот точно так же объясню как сейчас рассказал да эмоционально там ну я кавказец мне можно Но... ты знаешь у тебя эмоций гораздо меньше я увидел чем у меня были при выходе так что я не знаю ты какой-то хитрый кавказец с, кислов... с кисловодским каким-то уклоном да, ну может быть это во мне перегорело уже за пять ну, лет, пока да. я это все разбирался. Угу. Вот. И поэтому я сейчас могу как-то держать себя в руках. Вот. Но внутри это, конечно, взрывы, это вообще, ну, несправедливость. Сам по себе я всегда стремился справедливо поступать. И я ненавижу ложь, я ненавижу несправедливость. Это две вещи. Две вещи, которые я вот. Я лично решил для себя, что я не буду поступать несправедливо и я не буду обманывать, это я еще в юношестве решил для себя, я так жил. Я скажу за 15 лет в организации, я сейчас говорю для тех, кто может думает в нее попасть или первый раз слышит о свидетелях Иеговы, для меня ничего не изменилось в жизни, потому что ну, с точки зрения свидетелей Иеговы я не был каким-то грешником. Каких-то у меня таких поступков не было. Я жил своей нормальной жизнью. И все это время жил, и сейчас живу. Для меня ничего не изменилось. Только то, что я познакомился с новыми людьми, дружил с кем-то из них. Новые знакомства. Да, трудно было с работой, потому что служишь пионером, служишь старейшиной. Естественно, ты не можешь столько работать, сколько нужно твоей семье. то Ты нищенствуешь просто. Но последние пять лет я постарался наладить свою работу. Я не скажу, что она уже наладилась, но mm -hmm. я расту. Постепенно я расту. Есть люди уже, с которыми мне доверяют, с которыми я сотрудничаю. Я, знаешь, когда я понял, что верный раб самозванец пять лет назад, но я еще был старейшиной, ходил на собрания, там, писал цифры в отчете. Но это уже так, чисто чтобы не раздражать свою семью. Mm -hmm. И я тогда уже начал заниматься своей работой серьезно, потому что я уже стал по-другому смотреть на людей, которых называют мирскими, понимаешь? Mm -hmm. Для меня пропали мирские, и просто остались люди. И я вижу среди них хороших людей, людей перспективных, с которыми я сотрудничаю, работаю, и они мне доверяют, и я им доверяю, и все. И поэтому сейчас мне не сложно уже. То mm -hmm. есть я не оторван от общества, как это было пять лет назад и до этого. Да, то есть на твоем примере видно, что лучше всего очень плавно это выходить, тогда меньше стресса, то есть постепенно получается, вот как берем бетонная стена, от нее все оскакивает, а если смягчение, то есть плавнее человек выйдет, он адаптируется ну, лучше, то есть не будет таких у него трещин, так сказать, да, в его да. мозге, там, да, в его личности. Да, да, потому что вот ты, ты от всех отвернулся, и ты свидетели Иеговы, все, и ты дворником работаешь, или там сапожником, и все. И тут тебя исключают. Куда ты попал? В никуда, просто в яму без дна, и ты проваливаешься, проваливаешься, проваливаешься, но же тебя реально идти некуда. Да. С тобой и, не работают, с да. тобой не сотрудничают, с тобой не дружат. А потом еще. же еще лишний, лишний повод для злословия, да, те, которые говорят, а мы говорили, что человек возвращается на блевотину, да, и так, да. Ну, все понятно, вот как человек сразу скатывается. И вот. других это еще и укрепляет, получается, в их правоте. Да. да, поэтому надо подготовиться, все делать умно. Подумайте заранее, продумайте свой путь, постройте себе будущее. А потом уже действуйте. Да. Вот как-то так. Я хочу, чтобы это помогло людям. Если есть такие, которым это полезно. Если кто хочет это обсудить. Я вот э, те письма, что я отправлял районному надзирателю, старейшинам отправлял письма, э, письмо. Э, те вопросы, которые я старейшинам задавал, я закинул на Яндекс.Диск. Сергей, угу. если ты Ссылку, да, потом... давай. Да, ссылку оставить. Может да. кто захочет. Да, ты мне выслуришь ссылку, в описании это есть уже, получается, ссылка. Да, и еще я бы хотел попросить, можно на превьюшку этого видео я отправлю фотографию, ты ее на... Суш... Да, однозначно. Это фотография из школы для старейшин, мы после школы сфотографировались, одна из школ. И я хочу, чтобы эта фотография была видна. И почему я называл имена, фамилии старейшин, город, собрание? Потому что я считаю, Человек верующий не должен бояться. За его спиной Творец, Бог. Если ты в 100% уверен, что ты в истинной религии, что верный раб от Бога, что Иегова истинный Бог, и Он всемогущий, и Он живой Бог, тебе нечего бояться. Ты не должен скрываться ни от чего. Верный раб борется за здание. Ой, верните за что верните филиал. Значит, Иегова мертвый для него. Он не верит, что Иегова может одним щелчком вернуть 10 раз больше этих зданий. Для него, значит, Иегова не существует. То есть у него веры нет. У верного раба веры нет. Она мертва. Потому что его дела показывают, что он борется за имущество на земле. Он тянет, тянет, судится, судится. Европейский суд туда-сюда. Лишь бы вернуть эти кирпичи. А человека? Но... А за человека, говорит, у нас нет. Юристов. Да. Ты борись да. за всех людей, а если останутся юристы, борись за кирпичи. Подход у них противоположный. Противоположный, а -а -а. да. И вот если ты реально верующий человек, то тебе нечего бояться. И все те старейшины, которые просто сбежали из России, я их называю трусами. Есть братья, которых я знаю, вот совпало, знаешь, вот был запрет и совпало там, например, ребенок болеет, надо за границей лечить его. И они уехали, да, к примеру. Это просто совпало. Ну, Там... да. Есть такие конкретно, которые сбежали. Даже есть собрания, которые остались без старейшин. Там было двое, все уехали. Там где-то было трое, все уехали. Просили специальных пионеров переезжать такие собрания, где нет старейшин. Вот вы представьте, собрание, и утром просыпаются, и некому руководить. Угу. Это трусы, это люди без веры. И сегодня те, кто прячется, они тоже люди без веры. Это их дела показывают. Поэтому я хочу, пусть эта фотография будет на превьюшке. И пусть они думают о том, вообще какая у них вера. Есть ли она? Да. Вопрос, вера ли у них или броня, о которой мы говорили. Вот тут на 7 сантиметров или 12 сантиметров. У кого какая броня? Да, да. Пусть это будет показано. И даже те, кто сейчас сидят дома у себя в группах, там по скайпу, не потому что коронавирус, а по скайпу, потому что власти запретили, да, собираться вместе. Вот вы сидите, боитесь. Если у вас есть страх, братья, сестры, я к вам обращаюсь, это неправильно. Укрепляйте свою веру. Здесь два варианта. Либо у вас вера слабая, либо у вас религия неверная. Да, При... третьего... Не ту прививку им сделали, не той веры Приви... да, привили да. веру к рабу, не та прививка просто. Да. Поэтому третьего варианта нет. Проведите самоанализ, определитесь, почему вы боитесь, и все. Спасибо тебе, Вазген. Я думаю, что ты очень подробно изложил а, вот свою позицию. То, как ты с этим справился я думаю что ты, ты справился на 5 баллов вот именно с таким mm -hmm. безболезненным выходом из э, вот этой э, падшей конторы я так назвал ее ну я имею в виду руковод... руководство башни вот, mm -hmm. спасибо тебе за твое интервью ждем э, интересных комментариев э, что какие вопросы будут я зрителям обращаюсь э, пишите в комментариях и вам тоже спасибо большое Да. Там, кстати, тоже был момент, я извиняюсь. Да, да один... конечно, давай. Один из комментариев давала сестра, которую исключили из собрания, и в этом правом комитете был и я. Угу. И она, когда давала интервью, она назвала всех, кроме меня. Я не знаю причину. и Не знаю, если это из добрых побуждений, в мой адрес ей большое спасибо. Но э, еще был момент, когда... Это где, где она давала интервью? У тебя на канале. Я ну, на канале? Ничего себе, как да. называется интервью? Кто это? Она назвалась, я же просто не помню. Интервью я не помню. Оксана Довгополова. А, она конечно, была... да, да, да. Ничего вот. себе. Да, я был в комитете, когда ее исключали, но ее исключали за грех, угу. и она не была как не была против. Как она нам сказала, я, я понимаю, что за это полагается исключение. И я не против. Вот. Ну, она рассказывала свою историю и про этот комитет тоже упоминала. Когда только организовывался комитет, мне братья позвонили и сказали, что Оксана против, чтобы ты был в комитете. Я, я не знал почему, потому что ну, я чем старался, я помогал всем mm -hmm. соверующим. Если меня просил соверующий о помощи, то если я мог, я делал, я не отказывал никогда. А потом позвонили и говорят, ну ну, ладно, она вроде согласилась, типа, она не против. Но я этого не понял, и, и потом вижу видео, что моего имени нет, не знаю, я думаю, может она хотела записать это правовое, или хотела, чтобы меня там не было, не знаю я причины. Но интересно, интересно. если... У ну, напишет... Оксаны спросим, очень интересно, да, ну на личном уровне, естественно, уже спросим, мало ли почему. Я где-то год назад ее дочку встретил, так, привет передал ей, даже больше, наверное, года полтора назад. Не знаю, она передала, нет. Угу. Она здесь живет у нас в Кисловодске тоже. Дочка. Жена, да, она сама Оксана. А, Оксана. Угу. Да. В общем, вот так этот момент тоже признают, чтобы потом не было скрытых тайных... Это очень нас... даже, видишь, как интересно. Все скрытое, как говорится, становится явным, да. Даже это да. же было скрыто от посторонних. Это штайные да. судилища были, а вот вылазит оно И да. здесь. В общем, все. Тогда будем прощаться. Да. Всем нашим зрителям пока. Пока.